Пидурок. О, да, вот и все-таки новенькая интро. Ну, конечно, все по красоте. Елочка, колокольчики и гирлянда еще. Да, все прям по красоте. Вау. Ни хрена си. Музыка нравится. Она очень тема подобрана. Окей, это действительно круто. Да, новогодняя интрушка очень интересная. О, еще Ну и... да, нормально, лед. Это, не, это круто. Я не знаю, сколько он опять да, это но... перерендерил. Он да, говорил, что рендериться это очень подальше. долго. И я представляю, что рухи, опять рендерить долго. Только не приходится быть в этих. И менять? Эй, т... pig, pig, pig, pig. Оу. Новое интро! Отлично! Типа. Блин, слушайте, очень круто, все-таки новогодняя тематика все-таки ж. Ты это... придурок. <смех> Ты вот это придурок. О, новая интра. Ух ты ж. Нет, это старая, но переделанная под новогоднюю интро. Блин. Это ток. Так еще елочка там такая классная стоит. А такие гирлянды О! Офигеть. Ты О, а тут новая заставочка зимняя, ребят. С елочками! Офигеть! Да-да! Merry Christmas! Жестко! Вот Обалденно приборы. просто! Hello. Uh, секундочку. Даже лучше оригинала, да, мне кажется.